В общем, сейчас будет трэп, а там как получится, короче. Эй, эй. Раз, два, два, три, эй. С детства я не знал вообще, чем мне заниматься. Все мои друзья нашли себя, а я остался. Чтобы жить красиво, не зависеть от зарплаты, дядя мне помог податься местным. Теперь деньги, деньги на мой счет Я голодный, хочу еще Обещание мой конек Я пошел на новый срок И ты говоришь, что плохо в стране И ты что-то требовал? Но были же выборы Голос украли, тебя на них не было Ты вечно ноешь, недоволен нашей властью На кухне постоянно Нас ругаешь в своей пасти Если реально хочешь что-то изменить Тебе решать на Твой или не будет, быть, ли или не ли ли ли ли ли ли ли ли ли ли ли ли